В Казанском федеральном завершился конкурс законотворческих инициатив молодежи парламент 2030. В этом году конкурс был поддержан депутатами Государственной Думы Российской Федерации, Государственного Совета Республики Татарстан, Молодежным Парламентом при Государственной Думе Российской Федерации. Все это проходит в рамках деловой игры, когда каждый из присутствующих молодых ребят может почувствовать себя на месте или депутата Государственной Думы, или члена Совета Федерации, или аппарата президента. В этом году работы участников посвящены наиболее актуальным вопросам совершенствования законодательства в сфере благоустройства территории муниципальных образований, трудовых отношений, противодействию экстремизму и других. Победителями конкурса стали студенты юридического факультета КФУ Сабит Сафин и Щучкин Никита, а также студентка Института экономики и управления финансов КФУ Регина Ахмадулина. Я очень рада, что я победила в данном конкурсе. Участвовать в нем было действительно интересно. Также Данный конкурс поддерживается такими авторитетными людьми нашей республики. Важно отметить необходимость его как источника развития молодежного парламентаризма в регионе, а также студенческого проявления и так называемой тренировки грамотной аргументации своих предложений. Адель Шемилова, Ленардо Универ Универньюз.